И ты рыбаллачиваешься, чувак. А у тебя вот такая вот такая хочется. Хотя, сколько А теперь ставим э -э -э на плечо вот так вот. Куда? -то? Я не совсем понял, что ты сделал. Смотри локу вот это вот вот смотри ты вот если вот в этом стоишь делай локу вот так вот это уже уже не так делаешь а вот так вот ну вот так вот ты делай Давай. а теперь вот так вот делаешь чтобы у тебя вот такая косичка получилась Хоп, хоп. Факт делай. Ты один раз так сделал. Ну давай, то, мы вот, значит, смотри, мы поднялись то, вы надел. Делаем вот так. Не. А, да, да, вот так вот. Ты закупай. Так делаем второй раз. Хоп. Почти получается. Но у меня уже хорошо. Куда я не попасть? Кого куда поднимать? Все ноги поднимай. Я оказываюсь, что ты на спинешь. Нет, ты должен остаться поперек. Ты должен сюда подтянуть. Понятно? Понятно. Вот понял. А теперь смотри, ты, ты, ты теперь напрягаешься, и, и поднимаешь свой вес, а так вот. Правда больно вот тут и вот тут? Нет. Вот, ну сильно давит, тут вот, Да. вот видишь, это потому что стоишь на руках. Эй, я не умею, ты не умеешь. Еще ты на ну, лохтине умеешь, какие я не умею. А на голове я умею. А на ты что, хочешь вставать? Вот так вот. Что ты по Ты подожди, ты до начала вот так, под четвереньки вот так встань. Так. Теперь полную свою руку, которая вот правую, уводи назад, ставишь голову. Крови вот так. Теперь выпрямляй, выпрямляй вот так вот ноги. Подними меня. Вот так вот. Выпрямяй. Пусть это пока что везет. Так. Краба? Смотри, ты без головы... Да подожди ты, я даже без головы могу. Краба? Давай. Смотри, смотри, к юмору. Краба в беби-фриз. Краб, переходящий в беби-фриз? Да подожди, тебе еще не надо. Так получишь, как переходящий. Да еще, тебе надо еще до поднимания головы найти. Так? Чтобы ты вот всю свою спину выдержал. Нет, ты его побольше. вот туда пихни, вот прям вот сюда вот. Пехне.